Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная Россия». Сегодня в студии с вами Даниил Константинов. А в эфире у нас адвокат, правозащитник, основатель и руководитель группы «Команда-29» Иван Павлов. Иван, здравствуйте. Добрый день. Я понимаю, что вопрос, который я вам задам, вам, видимо, в последние двое суток задавали очень часто. Но, тем не менее, вопрос задать нужно. Что вас все-таки сподвигло уехать из России? Ну, слушайте, работать стало невозможно. Я, я адвокат, и вот профессионально работать в России мне стало просто невыносимо, потому что те ограничения, которые на меня наложили, полностью парализовали мою профессиональную деятельность. Мне нельзя было не пользоваться средствами связи, любыми причем средствами связи. Даже извините, домофоном не мог пользоваться, потому что домофон формально попадает под средства связи. Нельзя было пользоваться интернетом вообще. Это самое глупое ограничение, которое вообще имеет. Потому что ну что, интернет сейчас, извините, это все. Это даже такси вызвать это интернет, доставку вызвать это интернет, погоду узнать это интернет. И вот, вот эти ограничения, они полностью парализовали профессиональную деятельность, потому что вот эти информационные технологии, которые были для меня под запретом, да, они сейчас составляют значительную долю вот, работы, наверное, в любой профессии, но у адвоката в частности. Это, извините, там, не знаю доступ к базе законодательства, да, это, это интернет, доступ к базе по судебной практике, это тоже интернет, поискать информацию какую-то в интернете, да, я, я не мог, и, соответственно, но ну, через какое-то время просто я почувствовал, что те ограничения были наложены 30 апреля этого года, да, но вот через какое-то время я почувствовал, как... Эффективность моя, как э, адвоката, как защитника, как представителя там, каждой организации, она существенно снизилась. Я уже даже, понимаете, как, я даже когда в командировку ехал, я не мог в командировку поехать один. Вот я живу в Санкт-Петербурге, а большинство дел веду в Москве. И, соответственно, выехать в Ката э, в командировку мне нужны поводы. Да, то есть кто-то сопровождающий то есть чтобы он мог такси мне вызвать, или там э, какую найти какую-то информацию в интернете. То есть это настолько было неудобно, что стало, стало очень сильно влиять на мою полезность для подзащитных. А, ну и, конечно, общий фон, который был создан вот вокруг э, моего уголовного преследования, значит повлиял на это решение решение конечно тяжелое но на сегодняшний день я считаю что оно правильное я здесь вот что хотел уточнить вы говорите что работать стало невозможно по причине фактически того что вас отрезали от любых средств связи коммуникации вы выехали за границу, но мы же понимаем, что адвокатский статус, он привязан к территории, привязан к Российской Федерации. И вы в своих интервью говорите, что вы будете продолжать работать вот с вашими российскими клиентами. И возникает сразу вопрос, а как? Значит, да, действительно, это будет уже друг, другая работа, другого характера. Это дистанционная работа, которая, в общем... Ну большую часть работы адвокат делает не в суде или там не в кабинете у следователя, когда проходит следственные действия, он защищает свой опыт защитного. Большая часть работы это кабинетная работа это как раз анализ какой-то информации, подготовка процессуальных документов, разработка стратегии тактики и так далее. То есть вот эту работу я сейчас делать могу да я не могу теперь, Ходить физически, значит, находиться там в судах или в следственных изоляторах, в кабинете у следователей. Но для этих целей есть, которые согласились войти в те дела, которые вел я. И сейчас в каждом из дел, как раз на это ушло очень много времени для того, чтобы найти таких, значит, профессиональных, высококвалифицированных адвокатов, которые теперь будут работать там непосредственно, никуда не уезжают, я надеюсь, И вот они продолжат ту работу физически, как бы находясь в России, а я, если моя помощь вообще будет нужна, востребована, я, ней, я ей значит, никому в ней не откажу. Я вот здесь что хочу спросить у вас. Мы помним историю, которая недавно произошла с вашим проектом «Команда-29», который был ассоциирован российскими правоохранительными органами с некой чешской некоммерческой организацией, признанной нежелательным, по этой причине команда 29 объявила о своем распуске. Больше того, мы знаем, что вы удалили и сайт, и весь архив с медиафайлами, с документами, с интервью, в общем, все, что могло быть отнесено к продукции команды 29 И вот сейчас вы уже за пределами Российской Федерации. Не кажется ли вам, что можно было бы возродить хотя бы в вашем лице эту деятельность? Ну, или, например, переформатировать ее путем ребрендинга в какую-то другую организацию и продолжить заниматься тем же самым? Понимаете, как? Наверное, я в ту же воду дважды. Но... Разумеется, мы не собираемся там диаметрально противоположную какую-то деятельность вести или там совсем совсем уж о чем-то другом. Действительно, ну, надо будет и переформатироваться, и брендинг сделать, и это нас совершенно не пугает. Мы уже несколько раз, скажем так, реинкарнировались. И у нас каждый последующий проект был лучше предыдущего. Поэтому мы ни о чем не жалеем. Наше решение о закрытии команды «29» было тоже вынужденным. Оно было в интересах, так сказать, обеспечения безопасности. Не только, кстати, нас, участников команды, но и тех людей, которые помогали нам, тех, наших, тех кто донатил нам на нашу работу, тем, кто распространял информацию, которую мы готовили, да, репостили наши посты там и так далее. Но вот для, для них тоже вот эта ассоциация с нежелательной организацией внезапная, она создала риски, причем такие высокие риски, быть привлеченным к уголовной ответственности по этим новым драконовским законам. И вот эта вся... Ситуация, ну, привела к тому, что мы объявили, что команды 29 больше нет. Но это не значит, что нас нет. Вот мы, мы есть, мы будем продолжать, мы никуда не делись. И теперь у меня даже где-то развязаны руки. В общем, потому что если раньше я как бы ну, вот был под прессом этих ограничений лишен возможности там, общаться с людьми э, нормально мне приходилось каждая встреча вы же понимаете личная встреча это, это тяжело это просто надо куда-то ехать это встреч э, может быть там там ну 5 в день это можно сделать да а вот у меня только за один день вчерашний там было был, было 50 уже встреч да и и это нормально, и слава богу, есть информационные технологии, которым, которым теперь я имею доступ. Иногда приходится слышать достаточно жесткую критику по отношению вот к тому решению, которое приняла команда «29» со стороны такого радикального крыва российских правозащитников. Ну, в частности, с такой критикой активно выступал Александр Подробинок, и критика заключается в том, что как бы, команда «29» слишком поторопилась удалить все, что с ней связано, тем самым ну, проявив особое рвение в исполнении вот этих вот драконовских предписаний правящего режима. У вас есть что ответить вот таким вот радикальным правозащитникам? А вы знаете как... Мы от таких людей отличаемся, наверное, чисто у нас, у нас профессия такая. Вот я адвокат, да, и у меня, как и у врача, есть один очень важный такой принцип, называется «не навреди». И мне реально жалко людей, которые могли бы пострадать. Жалко, да? И я бы себе, наверное, места бы не нашел, если бы они пострадали из-за меня, потому что я адвокат. И потому что это никак не стыкуется с, моей, с, с моими профессиональными обязанностями, с моим профессиональным долгом. Поэтому, да, ну, я не политик, в отличие от Александра. Я не политик, я, не, там, я, я, я профессионально защищаю людей. Поэтому, вот, исходя из своих профессиональных каких-то взглядов, я ä, принял такое решение. И оно было поддержано большинством из тех, кто ä, со мной вместе работал. Я понимаю, вы не политик, вы не диссидент, видимо, профессиональный, и, не, и даже не правозащитник в том... В том смысле, в котором это принято говорить. У меня вот такой вопрос, уже более узкий. Мы все помним, что вы являлись адвокатом по делу Ивана Сафронова, бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. И мы знаем, что в отношении вас было возбуждено уголовное дело именно за разглашение сведений предварительного следствия, составлявших государственную тайну, якобы. А скажите, пожалуйста, а сейчас вы свободнее в комментировании этого дела? Сейчас я свободнее. Сейчас я свободнее в комментировании любого дела. Но опять-таки я вам хочу сказать, что я буду действовать в рамках закона. Да? Я не собираюсь там как бы ходить и разглашать государственные тайны, но в деле Ивана Сафронова. Я этих государственных тайн так и не увидел. То, что выдается за государственные тайны, это, на мой взгляд, таковой не является. Так а в чем же обвиняют Ивана Сафронова? Я имею в виду неофициальную формулировку обвинения, а как бы суть фабулы дела. Это что, действительно дело о некой встрече или переговорах с представителями разведки и передаче информации? Нет, это не так. И мы в ближайшее время, поскольку в деле Ивана Сафронова там несколько адвокатов, и, как я сказал, вот когда я, соответственно, принял решение о, об отъезде, в каждый из дел зашел еще один адвокат, так чтобы, так сказать, не пострадала, не пострадала защита в связи с моим отъездом. И также в дело Ивана Сафронова сошел адвокат. Вот мы в ближайшее время обязательно расскажем что-нибудь новое. И здесь просто этот вопрос надо теперь мне, как скажем так, адвокату, который работает на удаленке, все тщательно согласовывать с коллегами, которые работают в России, потому что они тоже под угрозой находятся сейчас. Здесь нельзя все-таки избежать любопытства и не задать такой вопрос а сам рогозин какое-то участие в судьбе сафронова принимает ну насколько мне известно по крайней мере из публичных выступлений рогозина он до сих пор считает ивана сафронова своим советником никто его не увольнял и по крайней мере, те высказывания, которые были, говорят о том, что поддержка имеется. А, по вы крайней... ни... а вы никогда не рассматривали вообще дело Ивана Сафронова как попытку подкопа под самого Рогозина? Ну, понимаете, это какой-то слишком длинный подкоп. И, как говорится, из пушки по воробьям, потому что вот этот маневр, обвинения в государственной измене, да? это ведь, понимаете, такие настолько могущественные силы подключены к вот, развитию этой ситуации, всей, связанной там с расследованием дела, с оперативным сопровождением, с его появлением, что, ну, это, это не уровень даже вот, просто там министра какого-то, потому что, ну, это, это совсем на другом уровне решается. Это вопросы государственной безопасности, которые курируются лично первым лицом. Понимаю. Я также вижу, что вы не желаете пока подробно говорить об этом деле, не имея, видимо, не проконсультировавшись, видимо, до этого со своим бывшим позащитом. Поэтому я задам вам уже более такой личный вопрос. Насколько я знаю, вы сейчас находитесь в Грузии. Является ли это последней вашей остановкой? Ну, кто знает, понимаете. Не будем загадывать сейчас. Горизонт планирования не такой далекий. И вот я только приехал, поэтому надо осмотреться смотреть, мне, конечно, много связано с Грузией, но э, надо, надо еще пожить чуть-чуть здесь для того, чтобы какой-то план себе на ближайшую перспективу сформулировать, э, потому что ну, я только вот свежий, что называется, свежеиспеченный иммигрант. Ну что же, мы надеемся на то, что мы будем иметь возможность еще раз с вами связаться, а может быть даже и не раз в дальнейшем. Большое спасибо вам за это интервью. Ну а с вами были Иван Павлов и Даниил Константинов на канале форума «Свобода России». Оставайтесь с нами. Всего доброго.